Туя в этом видео! Здравствуйте, уважаемые друзья, продолжаем обзор нашего интернет-магазина, наличие нашего интернет-магазина, и в этом видео у нас Туя Смарагд, у нас ее немного, мы хотели оставить ее себе на дорачивание, но видно не судьба она тут мешает надо ее убирать поэтому сейчас выставили ту эсмаракт четвертого года довольно красивый сантиметров 20 20 это минимум а остальные все идут количество соответственно ограничено в районе 150 200 штук сейчас мы не считали, ну ту есть морак западная, она самая востребовательная и довольно таки ходовая, ее все почему-то за ней гоняются, ну у меня другое отношение маленько не к ней, поэтому я ее сильно не размножаю, размножаются черенками, это все черенки как можно видеть хороший вот это куст марагда он пойдет ну конечно же будем размножать однозначно его и в следующем году он будет черенковать будем пробовать но в этом году его мало цена на сайте описание на товар в описании в описании Будет ссылка на этот товар, так что заходите на сайт, смотрите, заказывайте, пока он есть, извините. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войный Дворик. Всего доброго, удачи!